Всем здарова, дорогие друзья, меня зовут Валерий, и вы на домашнем канале. Приветствую вас на новом выпуске рубрики «Бесплатные игры», и сегодня мы с вами смотрим «Айерлон». Наверное, так она как-то правильно читается, но, может быть, и не так. Окей, это, короче, судя по описаниям, игруха-головоломка, где нужно будет бегать, прыгать, ну, возможно, чуточку стрелять. Вот. Не забываем поставить лайк, подписаться на канал и написать коммент в, э, под видосом, короче. Мы с вами начинаем. Итак, мы, короче, в какой-то гробнице. Ой, юпта. А что с этим? Ни хрена, она так резко. Так, ага. А у нас нет здесь ничего, да? Ладно. Ни хрена так резко, просто. А... да ладно короче мы в какой-то гробнице видишь что всякие как они называются вот эти это не Сфинксы, а это как как как же Я забыл как они называются анубисы да анубисы вроде так ладно прыгаем Всё. за парасюху играем что ли ли как она резко поворачивается о мы можем бегать погнали Mm -hmm. Но, ну, судя по всему, надо перебраться на ту сторону. Давай это сделаем. Mm -hmm. Ничего сложного. С, понятно, садится. Что имеем здесь? Какие-то... Ладно. Куда двигаться-то? Уберистые. Вот куда двигаться-то. Лев... Э, левая кнопка мыши стрелять. О, лук. Ёпта. Ну все. Сейчас мы все застреляем здесь. О, хоть светло. А в смысле, а чё я сижу? <свеч> ага. Упал. Не пал. Ам. Um. Оп, появилось. Так и должно быть? Она, короче, исчезает, значит, оставаться на месте нельзя. <с> Чё он хрюкает, когда это? Так, это поменьше получается. Здесь надо аккуратно, спокойно. Спокойно, аккуратно. А! В смысле? Я же не упал, э! заманала исчезать так они здесь потоньше надо а блока О. О. Аккуратно, аккуратно, тихо, тихо, тихо, аккуратно. Стрела пролетела, в смысле? Епта, еще и стрелы стреляют. Ага. Возможно, меня в прошлый раз стрелой замочило. А я не, я не упал, а стрела. Стрела. Так и дай-ка я в тебя тоже поковыряю. А че не стреляю? О! Нихера себе стрела! Таких размеров. Это чисто же баллиста какая-то. Ого! Дадут испытания, мать его. Так, но ну я понимаю. А! Сейчас -а! все обрулим, сейчас все сделаем. Ничего сложного. Все легко. Все легко я смогу. Тихо. На голову, чтоб не упал, главное шар. Тыкс Что имеем здесь? Well! Ёп, ты чё орёшь-то? Так, не надо забраться, наверное Мне вон туда надо, получается Попасть Скорее всего А это что такое? О! Нихера себе. Шарика, что с ним делать. Эм. Чё? Так. А я могу его кидать. Может туда? Не, -е -е -е. не докинул. Давай его туда закинем. Может пригодится. А чё не добрасываем-то? А если в прыжке? Нет? В прыжке нифига. О! Закинул. Я не знаю, может получится. По ну что получится из этого Так! Э! Блин, как-то прыжок какой-то непонятный, кривой какой-то. Вроде нажимаю, а он не прыгает. Собака! То высоко прыгает, то а не высоко. Да в смысле, еб... Ёб... Первый театр. Ты прекращай... Да прекращай ты эти дела-то, еб... Ё... Во! Чтоб так и прыгал. Чисто концентрация. Сто процентная концентрация. Так, это с собой заберу. А, я с ним прыгать не могу, что ли? О, я понял, куда его надо. Ну-ка. Взглянем на баскетболистские способности. Е-бой. что и дальше? я не допрыгну, -мо. Да До хрен я там допрыгну. А, а! -а! О! Тихо-тихо-тихо-тихо! -мо! Это как этот принц Пирсии. какой-то, принц Персии на минималках, египетский паркур просто. No Че-че, господин, у вас э, голос раздвоился. Как вам такой паркур, а? Похлеще, чем Дайнклайт, Юп-то. Дайнклайд здесь рядом не стоял. Так что здесь имеем? Угу. Снова эти бочки разного цвета. А, черю, а -а -а! Че что, блядь! If you join me, О, you нашел. Абсолютно. Absolute <связь> так, а где красный найти? Нашел. Вижу. И мой лежит такой, сливается тут. Будто, типа, типа, я его не увижу, колобок. Э! А все, двери открылись. Мне, мне главное только дотронуться, получается. Ладно. Я, походу, в какой-то пирамиде, наверное, скорее всего, да? Че, У меня убьет вверх, или I что? Наверное, вниз надо прыгать. Так. Проще вниз на спуститься. А -а -а! Надо было прыгать. Ничего, что с такой высоты. Не разопьюсь. А, ну, короче, все херня. Лёг легче про простого все это делается. А эти штуки одни, наверное, будут опускаться? Нет? Нет. Че so так темно-то? Короче, вниз надо упасть. я думаю. Оп. <laughs> Понятно. Так, новое что-то? что это такое нет не надо выстреливать так лифт вижу вижу лифт а на стены О, не дострельнул куда ты стреляешь то о неплохо чё чё где там шарик маленький Прессе. Ого, маленький. Прессе ту, э, ту пуш. А, толкать на Е, короче. Я понял, надо толкать ее на ту фиолетовую штуку, скорее всего. Ну давай, ну. Дайди. Давай, давай, давай, давай, давай. Давай, давай, давай, давай. Давай, давай, давай, давай. Давай, давай, давай, давай, давай. Почти чуть-чуть. Но, чуть-чуть, куда, куда? Да куда? Боку. О, все, ништяк. Так, что открылось здесь? Скорее всего, наверное, там наверху где-то. Надо на лифт. Погнали. Ждемс. Ну, пока ничего сложного, в принципе. Такое. Меня добивает вот этого вот. Хотя привыкаешь, в принципе. Вот это вот рискоте. Резкости. Рискоте. Есть такое слово? Рискота. Рискотта. Чуть а, тебя колбасит. We а, must а, а. Ага. И до у вас задания. X skip. Just remember, the scales are what bind us together. Tip one side too far, and the consequences are disastrous. Know who and what you are fighting for. Ha! Huh. My followers would chop off limbs! It <laughs> <just> doesn't <laughs> <to> show <laughs> loyalty to me. I will not stand for this, this treachery. treachery. They're, They're trying, trying to, turn to turn you against, against me. me. I've, I've done do nothing but help you. Help you. Почему у него раздвоенный голос, я не понимаю Ай, ладно Все равно по-английски балаболит, погнали Я понимаю, это двери Их нужно открыть, да? Окей Так, поступим там наверх можно подняться. Смотрим, у какие-то лежат. Бочки. Нужны они для чего-то. ля Ля-ля-ля... Я застрел! Я застрел! А -а -а. <с raining> <Ein -ing> Что, все? Game <д indifinal> Вылез. Отлично. <s lequel> Что? Застрял в бочке. Ладно, туда больше соваться не буду. Куда же без багов-то, е Я и без багов, е Не вижу ничего путного. Космос. А где Фил? Где пчела? The Do not... uh -huh. Вот и дверь открылась Тикс. Сейчас пальнем еще вот в эту желтую штуку Что где открылась, непонятно Ух ты, пирамида Пирамида в пирамиде Ну и если, конечно, мы в пирамиде находимся я думаю, что мы в пирамиде находим. А, а, а! Да. А по стене, наверное. Кстати, звук, знаешь, на что похож? А в этом, как его? На дэнди был, короче, Алладин игруха. Там тоже, когда что-то берешь или что-то, короче, выполняешь, такой звук был. Реально, один в один, по-моему, был. Звук. Чемпион. Я полагаю, это выход. Ой, And да ладно. <laughs> а че они все? Челлендж. Тикс. Угу. тихо тихо тихо спокойно так это я забираю туда кидаю а если он у меня упадет туда а, -а, -а. а, -а где я блин а если бы он у меня упал в этот О, он упал он упал Бля, все сломалась игра или там появилось снова? Да что ж тут тут подурить? А, снова появился, отлично. Чуть подальше кидаю. Так, что открылось, где? Вот эта дверь, да, открылась? Окей. Так, зелененькая. О. Он выше. Понятно. А okay. я все равно не допрыгиваю. Погоди, я все равно не могу допрыгнуть. А если с разгона? Тренушки. Хм. Непонятно мне. Я там во, где я увидел? А че, Я все равно как-то прыгаю. Да, эта штука была, в которую надо выстрелить. Я, я что-то не понимаю, я все равно не допрыгиваю. А что надо сделать? Ха. Или это бак? А что у тебя? В смысле? Прилип, короче, к стене. Может, какой-то двойной прыжок есть? Нет? Интересно. Девки пляшут. По стрела могу я забираться, нет? Может стрелу воткнуть и забраться смогу. Допустим, на стрелу? Нет. пта. Во-во-во-во! Стой, стой, стой! Да что-то опять прилип -то. Так. Сука. Во, ладно что? Прикинь, задумка такая, да? I it, is а, далеко. With the Niki is fool's Even I know that. Так, одна кнопка. Я видел там синий шарик. Нихера себе. Да, в смысле упал. Все криво через жопу, блин. Эм, А. О, все выкатился. We must show the допустим еще открылась а вот дверь открылась да нет я только что через не прошел погоди а сверху там еще дверь открылась получается Во! нехило что здесь имеем? Ага, так, а сколько мы с вами нашли уже? Мы две всего нашли Надо еще две Ну понятно, здесь по лесенкам, по лесенкам По лесенкам Тихо, тихо, тихо не кипишу и все ништяк так а тут надо как-то с разгончика наверное <связывается> да ладно. давай давай падай ко мне красавчик усопетка Так, хочу где открылось. Well, О, какие-то какие веники. Какие-то веники, не мне пишут, говорят. Лабиринт. А -а -а. Окей. Какой-то несложный лабиринт. Так, так, так, так. Наверное, сюда. лофта you her... а все это было финальное О, понятно короче мы чемпион мы все прошли мы все испытания прошли мы теперь герой <связывая> <связывая> вот не т.д. и т.п. ну я скажу такой, <связывая> такой себе вот <связывая> больше я в это играть не буду Всем спасибо, кто посмотрел, короче, видос, обязательно пишите комментарий под видео мнение об игре, вот, поставьте лайк и подпишитесь на канал, и увидимся с вами на следующих видосах и на стримах, всем пока.